Коробка в коробке. Вы издеваетесь надо мной, Юля? Дай мне ножницы, пап. Да ну, давай так. Ты же как будто солдат в поле. какие тебе ножницы. Давай. Вот и выдвигай. Окей. У нас тут Баби И давайте посмотрим. Первое. Ух ты! Картофельная пюрешка. А ты читать-то умеешь? Что там написано? А стоп. Повибл. Повидала. А, это поведала. Какое? Яблочный. Ева. Понятно. Нет, что такое? Ева. Посмотрите. Это грелка, разогреватель с то есть еду можно разогреть. А, ну давайте. Там, скорее всего таблетка. Ну я в конце. Я в самом конце ее распакую. Нет, я буду. Ай, не важно. Дальше. Адаплон. Адаплон какой-то. Адоплон. Адаплон, да. Это напиток такой, разводится в воде, получается лимонад насыщенный. Витаминами, чтоб солдаты дедили. Вообще, а салфетки! Салфетки, правильно, гигиена, она тоже прежде всего. есть. <салфетки> Кстати, это военные печенюшки, никогда их не ешьте, они не вкусные. <салфетки> Галеты. <салфетки> Почему они не вкусные? Они безвкусные, можно есть и как печенье, и как хлеб. И они не портятся никогда. Вообще, тут два вида таких печенюшек. Угу. Армейский галеты. Ложки! У -у -у. Ну как же у нас ложек? Это. Икра? И, икра из кабачков. У -у -у. Вы издеваетесь? Это что такое? Это как... Какой-то компот. Ну, не, есть... не, не, а, -ха -ха. Сахар песок. сахар песок. Сахар сделан из песка. Не, ну это точно не надо. Дальше что у нас? Сливки. Наверное, сливки и сахар-песок. Это вот один компот с этим. Дальше. Паштет нежный. Нежный паштет. Из чего там нежный паштет? Мясо, курица, свинина. Аллилуйя, масса ли. Масли. Вот фирма так называется. А. Ну это фирма. Пав, давай ты прочитай. Давай сам, следующий строчку. Пюре, пюре, яблочное, натуральное, стерилизованное. Ну, в общем, это ясно. Дальше. Кофе. Как они? Как солдаты разогревать кофе? Ну, у нас же есть для да, разогревания. А ух ты, консервы сыр понятно не сыр. Ну что это о, Может о. перевернуть чай черный Ч... черный байховый? Uh -huh. Черный чай. Дальше. Посмотрим дальше. Uh -huh. Жвачка. Да. Uh -huh. Что-то она странная упаковки. Зачем солдатам с солдатам не пожелать. Вот таблетки реально нужны. Да, это кидается в Вы губы. только глядьте, сколько мы всего распаковали. И воду можно пить. Шоколад! Шоколад? Магнитный шоколад, он неплох. Мюзика! Паштет. Печеночный. М -м -м -м. Печеночный паштет. Нима... Голоду не умрем, я чувствую. А это что такое? Фига знай. Что там написано? Консервы. же читай одно большое слово. Пышпик. Пш... Шпик. Да, шпик. Что это за фигня? Саусвиной. Ненавижу сало! Возьми! Ладно. Рис с курицей. М -м -м -м. Как самолёвать почти видал. Рис с курицей. О, кустота! Рисом Конечно. курица! Угу. Далее. Блин, на, на стуле больше места нет. Шоколад! Ты куда? Зачем ты это? Да я просто выразительный момент хотел сделать. Жвачка! Ты уверен, что что мы что мы не умрем с голоду? Тут и костер бесконечный. Спички не не Тут какая-то надпись от к Магозе Медова. отдел технического контроля. Магомедова это фамилия это эта девушка или женщина проверила, чтобы все в этом наборе было, соответствовало списку. Все было Так, это что у нас за серьезная еда? Военные салфетки. Черт! Массо с зеленью. Ложком и морковью. Ням-ням! О май гад! Ладно, ладно! Складывай уже обратно. Так, последнее надо прочитать. Говядина тушеная. Тушеная. что, друзья, Рекомендации, как здесь что делать, что разогревать, что есть утром, что вечером, что в обед, да, это сутки рацион. молодцы. Ну вот, так вот, да. Весело открывать военный боёк? Поздравляю! Ну! Давай, я... складывайся переобратно, а после того, как я... а, поход, а если ну... вы не поставите лайк, то, то, у вас завтра... то у вас завтра появится война, и и вам не дадут набор с такой вкусной едой. А теперь вечеринка. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Ладно. В общем, кому понравилось, ставьте лайк. Да, закругляемся, а мы вам потом покажем, как это вкусно и как разогревается. да?